Друзья, приветствую на моем канале вас всех. Спасибо, что зашли. Я вам сейчас расскажу, как вообще на мотособаке смазать тросик газа, чтобы не произошел самоход, чтобы от вас собака не убежала. Обычно морозы без маски тросики подмерзают. Здесь стоит бурановская газулька. Вот сегодня мы будем ее смазывать. Многие люди знают, как это делать, но может быть кому-нибудь это видео будет полезным. И некоторые смазывают как? Берут, просто снимают тросик, шприцуют его сверху. Он за ночь там стекает и все и обратно ставят. Но мы сегодня будем смазывать более быстрым способом, не хлопотным. Вот сейчас буду показывать, как где еще как разбирать. Здесь значит с одной стороны здесь, э, вернее снизу шестигранник, а с этой стороны гайка. Ну вот, почти открутил вытаскиваем такая вот шпилька длинная нажимаем вот на рычаг газа вот здесь вот чтобы у нас тросик вот с этой стороны вылез вот. снимаем ручку все это первый этап разборки заранее снял колпак фильтра отсюда вот, и нам надо будет открутить вот этот вот болтик. Он держит наш и газа. Вот, и будем его полностью вытаскивать из корпуса. Вот от этого корпуса трос. Вот наш трос. Освободили. Вот, и просто берем, тянем отсюда. Вытаскиваем его. Всё. Вот наш тросик Нет он не смазан Абсолютно не смазан Но в любом случае Надо будет смазывать Лучше конечно Брать масло которое Не не мерзнет Не замерзает Уливаем На тряпочку И Будем вот так вот По всей длине Так, ну еще совет такой: надо в любом случае его выравнивать трос, то есть отстегивать и делать его вот таким прямым, чтобы он поворотов, чтобы не было никаких изгибов. Таким образом он лучше зайдет. Вот я уже начал, он должен выйти. Если будут повороты, он может быть. Конец там этого тросика как бы сделать заусенец. Сейчас я вытащу, покажу. О, вышел. Вот когда его смазываете таким образом, вообще он легко проходит. Вот и вот эти вот где вот. Сейчас покажу. здесь вот эти заусенцы могут э, как бы закуситься внутри в самом тросике и застрять вам придется э, раскручивать тросик вот, одну нить придется убирать да еще чуть не забыл вот этот вот фиксатор э, самого тросика его тоже надо будет раскрутить перед тем как вытащить трос ну я вот собрал уже в принципе вот все на месте стоит Всё, трусик готов, смазанный полностью. Вот, ну единственное, стояли стяжки черные. У меня нет нету черных, поставил белые. Приходилось их обрезать и заново вот стягивать. Так, ну и осталось собрать ручку. Знаете? Ну остается только дать слабину тросику нажать вот сюда вот на газульку на эту крыльчатку и он собственно выходит Вон он. и на место садится все осталось только закрутить Ну вот, смазал тросик, значит, теперь я знаю, что он смазанный у меня, он замерзать не будет. Ушло у меня времени примерно на это ну, полчаса максимум, наверное. Вот. Короче, ребята, кому был полезен, интересен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду дальше обзоры по катушке. Всем пока, всем счастливо. До следующих рыбалок.